Аккумуляторы другой тип источника тока. Одним из достоинств аккумулятора является то, что в них электроды не расходуются. Простейший аккумулятор состоит из двух цинковых пластин, помещенных в раствор серной кислоты. Для того, чтобы аккумулятор стал источником тока, его надо сначала зарядить. Для зарядки аккумулятора через него пропускают ток от какого-нибудь другого источника тока. После того как аккумулятор зарядится, его можно использовать как самостоятельный источник тока. В процессе зарядки электрический ток в аккумуляторе совершает работу, в результате которой электрическая энергия превращается в химическую энергию аккумулятора. При зарядке аккумулятора эта энергия превращается обратно в электрическую.